Да, безусловно, но не сразу оно, конечно, прекратится, а через месяцев только 3-6, потому что это процесс длительный для восстановления волос, фаза покоя длится 3-4 месяца, и от того, что вы там перестанете стрессовать, через две недели волосы не улучшатся. Но вы можете добавить, как раз-таки я выписываю часто пациентам противотревожные, да, которые я могу выписать, потому что я все-таки не психотерапевт. А, магний B6, да, магний с группой B неплохо работают. А, как раз-таки вот эти лосьоны, улучшающие микроциркуляцию, они, а, так как во время стресса идет микроспазм сосудов да, вокруг волосного фолликула, то как раз мы используем методики, которые микроциркуляцию улучшают местно. да, Это как раз-таки лосьоны косметические в большей степени. И различные инъекционные методы, мезотерапия, там тоже вводится обычно улучшающая микроциркуляцию. PRP-терапия, то есть вполне для того, чтобы восстановить волосы более активно. Основное, конечно, это коррекция стресса и психоэмоционального фона. А мне интересно, мезотерапия, она как-то влияет, если у человека все-таки жирные корни волосы, но как-то улучшает эту проблему? Да, вот если группа В, там, есть микровитамины, да, вводятся там иногда, и небольшие концентрации витамина А, декспантенол, то да, может жирность подснизиться, но это на время, пока вы делаете. Mm. То есть ah. от жирности больше озонотерапии а используется, криомассаж, но это тоже эффект, к сожалению, будет временный, это надо понимать, чтобы на какой-то долговременной основе это... Или витамина в более таких высоких дозах, но там есть специфика, это контроль анализов, нельзя беременеть во время приема и два месяца после отмены. А, антиандрогены, да, системные, это и комбинированные оральные контрацептивы, но это гинеколог подбирает, если женщине нужна контрацепция. Есть, то есть если вам нужна контрацепция, у вас жирная кожа головы, вы можете гинекологу об этом сообщить. Вполне они могут вам подобрать кок, который будет также как антиандроген, работать и снизить действие мужских гормонов на сальную железу. То есть вот и так можно...